Всем огромный привет от медиацентра Казанского федерального университета. На связи Александр, и мы с вами сейчас пойдем общаться с первокурсниками. Узнаем у них, каково им э, поступить в наш университет, каково им учиться, понравилось ли им что-то, может быть, что-то уже запомнилось. Ну а потом отправимся на экскурсию по деревне Универсиады. Смотри этот ролик, погнали! Я приехал из маленького скромного городка Новоуральск, Свердловской области. Как получилось, что ты попал в Кифлоу? <Zum voi> да на самом деле всегда хотел попасть сюда, потому что это действительно качественный университет. Здесь очень мощное образование, именно по тому направлению, которое выбрал я, и общественная деятельность университета не может не удивлять. Заведи уже первую неделю учебы, наверняка тебе что-то запомнилось. Поделись с нами. Наверное, самое первое, что приходит в голову, это поиск кабинетов и расписания, потому что это совершенно не школа, здесь все отличается. И сам формат преподавания, то что те знания, которые тебе начинают давать, они не похожи на школу. Блиц, я задаю вопрос коротко. Так. Ты отвечаешь не обязательно коротко. Ознер или Дудь? Дудь. Оксимирон или Лариса Вдолья? Оксимирон. Телевизор или ютуб? Телевизор. Подвороты на штанах или рейк? Подвороты на штанах. Погулять по парку или посидеть дома? Погулять по парку. Макгрегор или Макгрегор? Макгрегор. А, ну вот, собственно говоря, мы пообщались с первокурсниками, а теперь давайте отправимся в деревню универсиады. Итак, господа, не так важно, как я пробрался в деревню Универсиаду, более важно то, что здесь я нашел человека, который здесь уже очень давно живет, и который сейчас нам проведет небольшую экскурсию по собственному дому. Вам приятно. Пошли. Погнали. Итак, народ, как я уже сказал внизу, перед нами ветеран Зеленый человек, который живет в пятый ход здесь, это Роман Рич Палинсков. Собственно говоря, Ром, дальше слово, наверное, тебе. Расскажи нам немножко о том, как обитает среднестатистический студент Зеленый Евсиад и какие плюшечки его здесь живут. Среднестатистический студент обитает не так, как обитает в этой комнате, которая по дефолту рассчитана всего лишь на одного человека. Обычно комната здесь рассчитана на 4, 4 на 2, на троих человек, но вот стандартная, типичная. Однушку, как видите, за шесть лет здесь. Стены помнят многое, помнят многих людей, которые жили раньше в этой комнате, которые сейчас живут в этой комнате. Матрасы тоже помнят об этом. Но что замечательно в таких комнатах, это а, наличие такого балкона, откуда открывается просто шикарнейший вид на Приволжский район Казани. Если еще приглядеться, то можно увидеть и Кремль, можно увидеть и свой родной университет, который я люблю, Казанский федеральный университет, Манлав. Е бой Стандартная мебель. Здесь чего у нас случается? Здесь есть кровать, здесь есть подкроватная тумбочка, ну, которую далеко, естественно, вытаскивать я не буду. Стол, тумбочка, надкроватная. По идее, тумбочка, но она у нас здесь стоит над столом. Естественно, шкаф, один стул. Там есть разъемы под интернет под телевидение. В прихожей тоже толком ничего нет. Но здесь есть прекрасная вешалка который хорошо держит все вещи. И также санузел на одного человека. Прекрасный. Здесь вот можно спокойно уместиться. Вот, как вот. Ну давай сходим еще, расскажешь немножечко про кухню. Да, проблем кухня, я разберу, что там есть. На кухне все то же самое, что и в обычной советской кухне. Обычная раковина, электрическая плита, прекрасные соседки, первокурсницы. Также два шкафа сверху, два шкафа снизу, шкаф под мусорку. Естественно, мусорка у всех российских, у людей из России, она всегда находится под а, раковиной. Слушай, ну, под... Подожди, подожди, важный вопрос. Есть ли на этой кухне пакет с пакетами? Нет. Есть стол шикарный на четырех человек. Прошу заметить, на четырех, но, но комнат здесь намного больше, чем количество И холодильник. Ультра-вместительный холодильник. Это практически старая советская свияга, только немножко модифицированная, я так понимаю. Да, абсолютно верно. Так, слушай, ну еще вот э, бытует такое мнение, что типа, в деревне Нерсиан делать нечего без мультиварки, и оно как бы доказано вот этим вот чудесным подоконником, где я вижу уже две. Реально ли это так? Или ты прожил все время деревни универсиады, не обладая этой чудесной техники? Я лично прожил без нее как-то спокойно все шесть лет, что я здесь <с живу. По поводу первого курса ничего не сказать не могу. Лучше с самим первым курсом пообщаться. Ну и в принципе вот, все экскурсии по деревне универсиады, именно вот в этом доме. Прекрасно. Доме 1-2. Вот, приезжайте. Маст. Ванлавка, КФУ, ванлав.